Раз, два, два три. О. Всем привет, вы на канале Видео Бэйби И с вами папа И дочка Сегодня будет очень интересное видео Я прошу вас посмотреть до да. конца Мы все-таки решились, Лера уже целый год хотела снимать это видео да. И это видео будет, ну, будем пробовать делать Огромный лизун, да, лизун. Не знаю, какой он получится, огромный или не огромный но Потому что, я не знаю вообще, если этот рецепт сработает Да, сработает Это уже не та фигня, как по позапрошлом видео Вот этого. Вот. Дорогие друзья, мы хотим представить вашему вниманию интересный и развлекательный канал под названием Маша Флэш. На канале Маша Флэш вы увидите различные влоги, песни реальной жизни, челленджи с известными блогерами, пародии на популярные хиты, а также другие не менее интересные видео. Так что обязательно посетите канал Маша Флэш. Ссылочка будет в описании. Со мной сегодня Маша и Лера. Ребята, также не забудьте за конкурс. Обязательно, да, хорошо, что ты напомнила. Лера напомнила за конкурс. Подписывайтесь в Инстаграм, пишите нам в Директ Бэйби. Все продолжают в розыгрыше участвовать. И также ссылочка в описании, только по этой ссылочке. Регистрируйтесь на этом сайте и ID свои пишите в комментарии. Потому что очень сильно много обмана. Вы уж регистрируетесь по другим ссылкам, вы уже давно где-то были зарегистрированы. И все-таки пытаетесь нас обмануть, играть с нами и выигрывать призы. Нельзя так. Только через эту ссылку, окей? Мы все проверяем. Жу, я не хотел вообще участвовать в этом видео, но она меня попросила. Говорит, будешь давай помогать будешь клей". помогать. Ну, буду, короче, гнать сейчас. Для этого лизуна большого нам потребуется. Четыре упаковки клея клей ПВА. То, что такое Пвак. Какой -то Пак, квак. Какой-то жабичий. Квак-квак, квак, квак, квак, квак. Ну ладно. И мне тоже выливать его? Вот так открывается или вот так? вот так? Я не знаю, я уже давно открываю. не знаю, как клей открывать. Давай. Раз, Раз два. два, три. Давай, кто быстрее. Ну, Ой, понятно, фу, что это такое? Фу, не перди. А так много клея. Кто пернул? Кто пернул? Слушай, может, этой миски не хватит? Только что ходили утром, покупали миску. А я говорила. Да хватит, что ты злобишься? Не надо его выжимать. Все, давай, не будем. Кидай здесь нам хватит миски, потому что, ребята. Да тут жесть. Да оно видно. Три. Четыре. Фу. А прикинь, если сейчас тебе на голову вылетит это все. А что ты со мной сделала? Я... Я? Да. Сыдея даже скинула. И потом еще раз отвела клей. Вау, щ. Да. А ч я? Ты же мешаешь. Помешай. Не знаю, зачем мешать. Блин, Клину, ты вот. знаешь, оно такое вкусное. Я бегу сейчас, блин, тебе тебе в лицо. Я тебе сейчас говорю, я сейчас вылью на тебя. Хочешь? У меня мозгов хватит. Я знаю. А у тебя не хватит на меня вылить? Пицца ты мне в лицо... В общем, клей можно любой. Можно себе в принципе, я думаю. Вот такая вот пенолиз. Джилет, да? Да. Вау! Больше не надо? Больше не надо? Вася! Я тебе говорю, я тебя сейчас голову обмажу А есть эти салфетки? Тебе еще выключала? Я тебе говорю, я тебе сейчас туда лицо макну Да да, я вытру. Так как ты вытираешь? Ты меня сейчас убьешь, блин. Так давай покрасим Я давай. хочу покрасить его. У меня синяя краска. Но это было так, чтобы получилась голубая. С две палочки. Я возьму, которая побольше. У нас большой же Можешь добавить? Нет, давай ты добавляй Опа. Ложка утопилась, Лера. Ой, не утопилась За ложку не забывай Да ты мало, наверное Все, даже по чуть-чуть как -чуть. голубенький получился Ну, давай Короче, ребята, можно, в принципе, брать любую краску Я вам взяла булажь Вот такой, ты знаешь, приятный цвет выходит, угу. да? Ему еще надо подкрасить на ты мешает. А ты приходишь. А я выключу. Что-то приходит, кто с приходит. Да, Приски. Приски. да хватит. Нормально все. Да. Кол вообще. Если бы это мужчина было бы съесть. Угу. Скажи, хочется схватить. Ага. А ну давай. Схвалим! Тише, тише, девочка. Мне этот лизун на голову один. Ну, разве можно такой папе говорить? Хочешь утонуть сейчас мне? Он знаете, что мне сегодня ночью сделал? Все. С матрасами учили. Я ее перевернул вообще. Кровать ее перевернул ночью. И Я захожу в туалет. Зашел в туалет ночью. Она взяла мне, прикиньте, ночью, где-то в 2 или в 3 часа ночи выключила свет. Я вышел и взял и перевернул все кровать. И она говорит, а, а, что ты делаешь, что ты делаешь? Я говорю, я тебя отомстил так Но же, как ты. Так... Она говорит, ну не так же. Я говорю, я буду мстить в сто раз хуже. В итоге мы так спорили, потом я висит, в 200, ты в 300. Давай, все, размешала, все, харап, базарь. Следующий шаг. Детская, детская присыпка. Детская присыпка, ребят. Чтобы он был поздушный. А много я вижу? Блин, вот это в 34 года мне нефиг делать, мешать с тобой твои, блин, такие, блин, мазохические лизуны. Я не знаю. Если он сейчас еще не выйдет, это будет жесть. Я, жесть. я, я хочу раз. добавить эту штуку. Какую? Ароматизм. А, типа деклонов-то? Фу, это да не медаль, это хрень, блин. Да? Фу, блин, мне сейчас тошнит, я тебя бегом вырву. Нет. Фу, ба. Фу, бля. Фу, бля. А ч он у нее? Много а... надо. А, вот так. Блин, что ты его нажала? пипец, блин? Фу. Мне нравится. Ну ладно, как тебе только какашка нравится. Фу. Такая жесть. Это крем для рук обычный, Можно, там, ну любому. Я купить. взяла самый дешевый вообще, который был там специф. Правильно, не для бабок, для увлажняющего Ладно, давай мне попробовать загущать. Это этим кремом? А чем? А чем? Чем? Есть борная кислота, это старая, это новая. Так, следующий шаг, борная кислота. Да. Так, хорошо, борная кислота. Да. А что у тебя для бутылки? Старая новая? Да. У меня всегда была проблема с загустителями. Потому что ты мало добавляешь. Хорошо. На. Будешь ты виноват, если не получится. Я же мешаю, мешаю, мешаю, мешаю. Да ты мне своей рукой сейчас убьёшь. Хорошо. надо да, ты мешать. Нет. Всю, короче, вылили. Боже, не знаю, что-то делаем, блин, сейчас придумаем. А если всё как поднимет тут пену, блин, в лицо. Тебе. Тебе. Вторую бутылку? Да. Ну а шо? Мама... О, густей, смотри. Ты подожди, больше не лей, потому что если загустеет, он тупо, блин, вот так... так. Мы потом и вообще не вытянем. Следующий шаг – крем! Крем. Для рук. Да. Здесь он сейчас размешается. Немало? Для смягчения, да, как бы? Да, будет? чтобы он мягкий был такой прям. Мягкий, не мягкий. Да я думаю, наверное, еще мало, рано сюда было крем. Опа. Сейчас нафигачим, короче. Все, весь. Короче, весь тюбик крема. Короче, ребята, есть еще такая штука. Я купила. Я купила. Бурки кислоту в порошке и размешала ее с водой. Кислота с водой. Да. Порошки. Да. О, ну дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, да? Угу. Получается? Ура! Выходит! Получается две банки Борной. Э, пол. Потом а сколько нас... ты? Один пакетик порошка? Да, там 10 грамм идет. Чуть-чуть с водой перемешать. Смотрите. Давай мы да, то сейчас обратно. Густота Давайте на башку. Пыль. Воды. Это не вода. А что это? Это раствор соды и воды. Следующее раствор соды и воды. Да, не знаю. Давай, давай, лей. Ему по чуть-чуть надо Да? Да Да ты так все льешь по чуть-чуть? Я вот так вот на лупах. Потому что надо по чуть-чуть О, смотри О, вот это уже оно Ну, а я переборщила, походу Ну, что ты в середину налила Блин. Давай, давай Да Да? Да Ну, давай Давай без этой штуки На самом столе? Да Ай-ай-ай Смотри, какая штука вышла Все, стоп О, так вот, конечно, круто Лера, получился почти у нас Смотри, Смотри почти. Ребята, у нас выходит лизун Смотрите-ка, это майка Штаники вот. Давай блестки блестки. Это блестки, да? Ну, Сейчас звездочки оно не помешает? Нет. Все, давай будет дальше мешать. Мне понравилось это тема. Ого. Стой, стой. Ух, ты, как он красивый. Давай его продадим? Да. Не знаю, что это сейчас получится. Вот это Лера добавила. Ребята, мы тут навели порядок. Такой блинчик получился. Смотрите. Рукой беру Полностью. След остается, на руке практически, ну, практически уже Но ничего не нет. Он не липнет. Он не липнет, да. Ну вот, чистая рука. Смотри, тогда я покажу. Хоп. Чуть-чуть вообще, ну, и то, оно не грязно. О, э, ты ч? Сейчас размажем. Ты зря руками взял блёстки. Да? Да. Блин. Давай. Ух ты. Смотри. Да, да, лизунчик. Друзья, если вам понравилась эта рубрика, обязательно ставьте нам пальцы вверх. Если 10 тысяч лайков наберем, то, конечно, мы mm -hmm. еще сливарж будем вот такую штучку делать. Но мне понравилось. Время очень быстро прошло. И в действительности вот есть результат. С какой-то mm -hmm. пены, какой-то борная кислота, какой-то крем для рук. Ну, в чем это? следующий еще? раз мы уже сделаем по другому рецепту. Будем проверять такие. Рецепты. А, а давайте сделаем мега большой. Okay. Давай сделаем такую, купим такую большую посудину. В строительном магазине можно взять такой клей большой. В общем, ребятки, давайте, если вам нравится видео. Всего лишь 10 тысяч лайков. Для вас это вообще. 10 тысяч лайков, да. Если мы еще первый день их наберем, то это все. Ну, полностью чисто. Ну что тут, ну, блин. Блин, ребята, класс Классно, вот еще Тихо. Помнишь? А ну тихо. Тихо. Вот оно. И ничего нет. Это да звук. Да я знаю, твою. Вау. А, да фу, блин. Нема, ничего. Вообще. До следующего видео. До следующего видео. И всем, всем пока. <свят> <свят> Ладно, все, погнали. <свят>